Итак, все утверждения бессмысленны, если они не подтверждены действиями и результатами. И я сегодня буду говорить о действиях и о результатах. Значит, у нас есть два понятия здоровья. Не знаю, видно ли, что я написал. Здоровье и болезнь. То есть, пока мы здоровы, нас ничего не интересует в плане болезни. Но как только мы заболели, мы идем к врачу обычно. Обычное наше действие это врач. Мы говорим сейчас о позвоночнике, о здоровье позвоночника. Следовательно, кто проходил, тот знает. Врач, действия врача предсказуемы в виде таблеток, лекарства или в виде уколов. Дальше есть следующий этап это процедуры от слова дуры. То есть, дело, не делал процедуры, потом от этого никак мы, нам не удается избежать, но ну, может кому-то удается, мне не удалось. Потому что следующий этап это операция. Дальше, в принципе, опять лекарства, процедуры. Я напишу. Мне не тяжело. Потому что после операции люди думают вот сейчас мне станет лучше но как правило это также я ходил корча очень долго на протяжении 20 лет и я дошел до этого периода вот до вот этого мне сделали операцию и только после этого я включил свой мозг что что-то надо делать но я покажу это до конца до чего это приводит в итоге к чему мы приходим мы приходим В итоге к инвалидности это может быть в 40, в 50, в 60 лет, но... потому что работать с этим нельзя, ну, не получится работать. Даже если это просто сидячая работа, работать не получается. Поэтому это инвалидность, и путь этот всем известен. То есть я ничего не приукрасил, не рассказал ничего нового. Вы все его знаете. Вопрос, существует ли другой путь. Я сказал, я дошел до этого этапа и дальше не пошел. Сегодня 6 лет, как я не хожу к врачу, к ортопеду, хотя до этого я ходил регулярно. Регулярно, раз в 2-3 месяца я был у ортопеда. Вот, что же я сделал? Есть другой путь, который я вам хочу сегодня показать. И для этого необходим тренер, но об этом чуть позже я начал получать результаты. После того, как у меня появился серьезный тренер. Итак, какие действия я делал? Здесь действие, результат понятен, да? Я ничего не приукрасил. Но если кто думает, что я приукрасил, просто определите, на каком этапе вы пути находитесь, и вам будет понятно, что вас ждет дальше. Поэтому другой путь: путь к здоровью лежит через несколько шагов. Первый шаг это как видите, их 5, не так много. Наладить водный режим. Первое, что необходимо сделать, все проблемы из-за обезваживания. Очистка организма необходима. Если мы хотим что-то начинать делать, надо начинать с очистки. Эти две вещи делаются одновременно. Дальше питание, убрать вредное, добавить полезное. Защита, имеется в виду антиоксидантная защита, плюс защита от электромагнитного смога, от информационные поля сегодня есть, защита ауры это все влияет на, наш, на наше здоровье. И она необходима сегодня в данный момент, в сегодняшнее время, если мы живем особенно в больших городах мегаполисах, без нее, увы, не обойтись. Ну или идти по этому пути. И движение. Ну, в нашем случае гимнастика, если мы говорим о позвоночнике. Так вот, для чего нужен тренер? И нужен ли? Все это, вот это и вот это, это является привычками. То есть привычное действие ⁇ заболел ⁇,⁇ к врачу ⁇,⁇ врач ⁇,⁇ лекарство ⁇,⁇ процедура ⁇,⁇ операция ⁇ это все привычно. И большинство людей... К сожалению, идут этим путем и приходят к этому результату. Что это за результат, я вам сейчас напишу, чтобы было понятно, потому что это результат, это результат зависимость называется. Вот здесь вы всегда зависите, причем от того, чего не знаете. Врач может назвать вам диагноз, вы можете почитать в Википедии, вы можете почитать об этом чего угодно, но знать вы об этом все равно не будете, потому что для этого надо стать врачом, чтобы понимать, что там происходит. Если брать по позвоночнику в Германии, 30% операций делают, которые не нужны делать. Это статистика, это в журнале писали, это по телевизору показывали. Все это знают, но тем не менее идут на операцию. Может, она и не нужна. Но врач лучше знает. Так вот, не лучше врач знает. Если бы он лучше знал, то все операции были бы по делу. А так они 30% не нужны. <какъем> и это процент маленький, я вам скажу. Маленький, потому что на самом деле он гораздо больше. Я считаю, что он больше 50%. Просто там немножко как... Э, журналисты, они очень щепетильны, поэтому они только доказанные факты э, представляют. На самом деле процент гораздо выше. Вот это вот, этот путь. Это свобода, это воля. Потому что здесь вам нужен тренер. Только для того, чтобы пройти первых три шага. Сделать первые шаги. Самое сложное это сделать первые шаги в замене привычек. Замена привычек очень сложная вещь для человека неподготовленного. А мы все не подготовлены, я не подготовлен. Я повторяю: я искал тренера, я долго пытался сам это сделать, пока не нашел тренера и пока он мне не показал, как все это делается. С тренером гораздо проще. Но, тренер мне нужен был на 3, ну мне на 5, я тупой, мне на 5 занятий нужен был тренер. Но в принципе, люди разумные, им на три занятия достаточно тренера для того, чтобы получить результат. А дальше вы будете делать те же действия без тренера, и вот тогда вы становитесь свободными. Свободными от тренера, от тех людей, которые нас в интернете призывают к себе на занятия. Они вам тоже будут не нужны эти занятия, вы будете знать свой путь. И это свободная воля, школа воли. Сейчас я вам расскажу, как заказать тренера. Если вы уже поняли, что с этого пути надо сворачивать, то вам это будет полезно знать, потому что работа тренера – оплачиваемая работа. Но если взять деньги, которые вы платите за тренера и которые вы платите за операции, понятно, что вы не со своего кармана платите. Но вырезают вам не со своего кармана, а вот если вставить что-то надо – сустав, или в позвоночнике диск это стоит других денег и это надо оплачивать и это тысячу раз больше чем стоит работа тренера. и если вы решили что пора с этого пути сворачивать то лучше найти тренера личного тренера который вам покажет и проведет вас по этому пути